Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в этом видео э, из серии ⁇ Синтезирую это ⁇ я хотел бы поговорить о том, как можно создавать самому э, так называемые райзеры, то есть э, такие эффекты, которые э, обычно перед танцевальной дроповой частью у нас возникают. Э, давайте послушаем, что у меня здесь есть. У меня есть такой небольшой танцевальный набросок. Э, Uh, и вот здесь у меня есть такая мини-ямка uh, перед uh, опять темой. Uh, и, соответственно, здесь вот я хочу, чтобы у меня появился такой тразер-эффект. У меня он здесь уже создан uh, в синтезаторе Мессив. Сейчас мы это все дело заново рассмотрим. Uh, просто покажу вам саму идею. такой звук сейчас я его восстанавливаю из буфера записи то есть просто удерживается нота которая спроизводит синтезатор и синтезатор определенным образом настроен здесь опять же не обойдется без модуляции и работы с огибающими из lfo давайте рассмотрим этот эффект я использовал для него мессив. В принципе, можно использовать любой синтезатор, где есть генератор шума. То есть он здесь играет такую одну из ключевых ролей. Давайте я пока отключу осциллятор, отключу фильтр и посмотрим, что здесь происходит. И сфокусируюсь на этом моменте. То есть мы слышим а, появление белого шума. Это делает вот эта секция Noise. А, как видите, Color это такой, скажем так, фильтр а, высоких частот на шуме. То есть сейчас я а, просто отключу эту автоматизацию. То есть а, таким вот образом у нас происходит работа с шумом вот и моя задача сделать изначально чтобы звук был такой низкочастотный и громкость шума была на низком уровне то есть как- то так и дальше я включаю автоматизацию точнее модуляцию, которая у меня назначена на вторую огибающую, вот вторая огибающая, и как видите здесь у меня просто очень длинная атака, то есть постепенно идет возрастание вот этих двух параметров, то есть вот видите я назначил открытие параметры на максимум в обоих случаях, и у меня вот просто по вот эти ручки как бы со временем начинает вот так вот подниматься А, таким образом вот достигается такой вот эффект основной а, белого шума и далее я добавил еще осциллятор который просто воспроизводит квадратичную волну и на нем а, уже по, от первого ну тоже такой же достаточно длинный а, огибающий назначена автоматизация а, модуляция точнее на 33 а, тона вверх то есть она поднимается а, на 33 а, полутона вверх И также здесь стоит еще LFO, который э, добавляет этого биения под конец. Э, вот это LFO 5. И как мы видим, вот эта вторая огибающая вторая огибающая моделирует э, уровень ЛФО. То есть изначально ЛФО вообще не работает, то есть у нас звук не вибрирует. Но э, с удержанием ноты у нас вот это огибающее возрастает. И влияние ЛФО на а, вот этот pitch. Увеличивается. То есть помимо того, что pitch сам по себе увеличивается постепенно во времени за счет вот этой первой модуляции, у нас еще LFO начинает добавлять такой вибрирующий эффект, так как у меня здесь рейд достаточно быстрый стоит, и получается такой интересный эффект разгонки. Можно, кстати, попробовать сделать. У меня здесь, у меня в принципе, все огибающие длинные. А, можно попробовать сделать рейд тоже с небольшим а, разгоном. Может быть, а, к примеру, а, взять вторую огибающую. Чтобы поначалу рейд был поменьше у ЛФО, а потом он увеличился под самый конец. Но это, конечно, слишком заметно, то есть лучше все-таки сделать рейд побольше изначальный. Ну, и в принципе, наверное, я еще побольше сделал, что это прям такой чтобы не было ощущаемого такого биения, потому что немножко начинает звучать э, странновато и слишком переманить на себя внимание. То есть, это должно быть просто как спецэффект, это не должно быть какое-то музыкальная э, какая-то фраза. И у меня здесь еще стоит э, ревер, который также открывается, то есть его э, подмешивание тревера со временем, вот этой же второй огибающей э, у нас открывается. Таким образом, под конец э, э, ревер звучит, ну, и вообще этот звук звучит более эпично, более так э, масштабно. Uh, таким вот образом можно делать интересные эффекты. Uh, также можно попробовать сделать, к примеру, uh, огибающую панорамы uh, и эту огибающую чуть-чуть uh, замедлить. То есть можно, например, здесь сделать встроенную огибающую и сделать замедление постепенное. И также сделаю увеличение скорости от той же самой встроенной огибающей. Это, кстати, очень удобно, когда есть специальная огибающая внутри LFO. И самое главное у нас это фильтр, который фильтрует изначально звук. То есть, чтобы у нас не было вот этого... Вот это, а, и, и начальной вот атаки синтезатора позже звучит немножко странновато поэтому у нас фильтр изначально закрыт и постепенно открывается на максимум можем сделать по чуть побыстрее открытие. а Тут огивающий еще больше замедлить слишком рано начинается биение. ну я думаю эффект понятен то есть это можно дальше экспериментировать бесконечное количество раз и каждый раз будет что-то чуть-чуть по-другому звучать можно экспериментировать с другими волнами изначальными то есть уже будет чуть звук другой ну и вообще тут большое поле для творчества можно еще делать дополнительную модуляцию например того же первого осциллятора например попробуем ну, то есть, я думаю, идея понятна. То есть это можно делать и экспериментировать очень долго. Давайте послушаем, что у нас получилось. Я бы даже, наверное, сделал э, таким образом, что у меня изначально этого синтезатора э, самой ноты не слышно, и она появляется чуть позже. То есть тоже с, э, к примеру, э, вот эту угибающие сейчас поставлю на максимум. за счет этой огибающий так как она также назначена на общий усилитель всего синтезатора можно э, также вместе с фильтром э, редактировать скорость вот этого открытия звука ну то есть дальше уже можно это все дело как-то править а, Вот, в принципе, так это все делается То есть для этого можно использовать разные синтезаторы Вам главное нужен шум а, И достаточное количество модуляций а, То есть несколько огибающих, несколько LFO И умение их друг от друга модулировать, скажем так И дальше уже просто полет фантазии а, Ну, по сути, не ограничен То есть можно делать что угодно То есть основа такая вы таким образом делаете вот этот а, так называемый райзер эффект ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, в этом видео у нас все, увидимся с вами в следующих видео уроках, если остались какие-то вопросы, пишите, всем успехов в творчестве, увидимся, всем пока!